Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. В этом видео расскажу про новую интересную монетку. Называется Дудг. Дудг. Дудг Не знаю как конкретно правильно ее назвать. Но в общем называем ее Дудг. В общем, что у нас интересно по данной монете. Здесь мы немного пролистаем. Посмотрим, скажем так, саму спецификацию монеты. Здесь у нас ПОВ, ОС и Мастерноды. То есть у нас работает майнинг можно майнить до 10-тысячного блока. Мы майним, потом у нас включается пост Начинается, скажем так, POS майнинг. Там потом будет пул на котором начнется POS майнинг. Я вам его тоже покажу. И также можно будет врубать мастерноды. Кстати, монеты уже есть на бирже. Здесь у них есть swap форма У кого, возможно, были монеты... Они их свапают. То есть, тем самым поднимется стоимость данной монеты. Курс пойдет вверх. Ну и тем не менее, сейчас монетку можно уже майнить. В общем, здесь мы немного посмотрели. кошельки есть у нас на Windows, на Linux. Есть белая бумага. Я вам ее чуть позже покажу. Чуть-чуть больше увеличим. Скажем так, дорожная карта. По дорожной карте, то, что они запускали, у них тут... Скажем так, проект запускался давно. Но потом был свап. И теперь я теперь как бы называю это как новая, скажем так, монета. Потому что у них после свапа все идет теперь по новому. В общем, опять еще будут листинги на биржах у них. Потом дальнейшее развитие. но пока остановимся на том, что есть. Не будем заглядывать, на, скажем так, на будущее слишком далеко. Сейчас немножко уменьшу разрешение. Здесь как бы сайт простенький, ничего особенного нового у них нет. Есть Discord, GitHub, можно файлы полистать. И есть Twitter. А также биржа сейчас VitexBay работает. Об этом опять же чуть позже расскажу. То есть сайт, скажем так, одностраничный, простенький, ничего тут нет. Но ну, а сам по себе проект вроде бы как работает хорошо и потихоньку своими возможностями, своими силами развивается вот я листаю белую бумагу дисклеймер небольшой есть кому интересно можете ознакомиться как обычно я зачитывать белую бумагу не буду так как это займет довольно таки очень много времени здесь можно ознакомиться полностью скажем так с дорожной картой со всем, для чего монета создана то есть не буду возгрузить лишней информацией а просто сразу перейдем к делу как на ней здесь можно скажем так на этой монете заработать как можно помайнить там, делать небольшие инвестиции и сделать неплохие на этом иксы. Так, в общем, с белой бумагой мы пролетаем. Вот обновленный топик у них после слаба. А, получается, 3 сентября они запустили. Здесь просмотров довольно-таки немало уже. Есть спецификация по монете, алгоритм скрипт. Поэтому, если поманить, то поманить асиками, либо на найсхэшем. Ну, а самый, как по мне, вариант это Просто сейчас, скажем так, купить данную монету, точнее swap, прямо, можно сказать, даже сейчас происходит, купить данную монету. И просто потом, когда сделает свап, как видите, 10 тысяч монет, потом будет превращаться в одну монетку. То есть сразу цена колоссально должна взлететь вверх, плюс потом будут еще заинтересованы люди приобретения данной монеты, будут майнеры, потом перейдет она на постмайнинг. Поэтому можно прикупить монетку, эту данную, так как она сейчас копейки стоит, там, не помню, по одной сатоши, и, в принципе, ее придержать. Здесь, как бы, блок эксплоры есть. Вся, скажем так, необходимая информация. Скоро они на пул попадут, где будет постмайнинг. Вот сам пул. Они уже здесь, как бы, в ожидании своего блока. И после 10-тысячного блока у них стартует пост. Так что с этим вроде бы как все понятно. Опять же, идем дальше. У них тут Twitter. Довольно-таки неплохо развивается. Уже 840 читателей. И они здесь постоянно выкидывают, скажем так, разные интересные новости. Вот опять же, новость о том, что будет свап. Так что после свапа можно уже будет поднимать поближка. Так, Twitter мы пропускаем. Попадаем мы на саму биржу. Как видите, сейчас... Продаются монеты, скажем так, по одной сатоши. то есть после свапа, это, я не знаю, цена довольно-таки должна колоссально взлететь. Посмотрим, как это получится у них все это реализовать. В принципе, можно ради интереса там знать, если есть, скажем так, какие-то лишние деньги, мелочь, можно немножко прикупить монеты, чтобы она лежала и посмотреть, что будет после свапа. Также, не знаю, вот, кому интересно, там у кого есть асики, можете подключиться, поманить Можно, конечно же, на видеокартах, но на, там сложность такая, что сейчас на видеокартах как бы не помайнишь. То есть, сами понимаете, ну, скрипт, как бы, у меня были раньше, скажем так, такие моменты, когда я иные карты именно на скрипте майнил, и тем не менее, у меня получался неплохой выхлоп, но это прям на самом-самом старте. Ну, а с этим, как бы у нас все можно будет, опять же говорю, сделать шарит ноду. Я оставлю там дискорд канал в описании, где собираются шарит ноды. Можно будет договориться, чтобы запустили, скажем так, сбор на ноду. Ноду собирают, потом ее запускают. Также, не знаю, но скорее всего, наверное, я лично начну с осмайнинга. Так как, ну, для меня это, скажем так, более интересно. Возможно, не знаю, может быть, Найсхэш подрублю, попробую. Посмотрим, как получится на Найсхэше помайнить. Но, тем не менее, не знаю, почему-то мне пост интересен. Там довольно-таки хорошие, привлекательные награды идут на пост майнинг. Посмотрим, опять же, что потом будет давать нода, как с ней будет сыпаться. Так что, мужики, такая довольно-таки интересная информация. Как видите, здесь он огромными количествами сейчас... Идет закупка, покупают монеты, то есть люди, если их покупают, значит они э, либо не боятся потерять свои какие-то там копейки, которые оставались там на бирже валялись, либо люди знают во что инвестируют, что потом на этом хорошо заработать. Лично мое мнение, что в принципе можно потратить там 0.00, э, там не знаю, 2, 3, 5 купить этих монет, потом подождать, когда полностью произойдет свап, как курс пойдет вверх, запустить пост. В общем, вариаций много, можно над этим поразмышлять, подумать. Так что напишите свое мнение по поводу данного проекта в комментариях под видео, поддержите лайком, подпиской на канал. Если будут какие-то опять же вопросы, задавайте, постараюсь всем ответить, всем помочь. там в общем, будем, скажем так, смотреть, как он развивается, этот проект, и пытаться на нем сделать неплохие иксы. Ну, а пока у меня на этом все. Так что давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.